Я вас приветствую, уважаемые партнеры из Казахстана. С вами Ольга Арзуманян, спикер фонда взаимопомощи World Money. Этот ролик я записываю именно для вас, так как я сегодня утром увидела ролик, который у вас ходит по вашей ветке, и я была в шоке от того, что вы даете неправильную информацию людям, и тем самым вы заманиваете партнеров с наших веток. Итак, я вам покажу. Я не знаю, кто это записал ролик, но я была в шоке а увиденного и услышанного. Как можно изменять маркетинг, который утвержден нашей администрацией. Итак, я вам сейчас расскажу правильный маркетинг. И будьте очень добры давать информацию своим людям, людям в интернете, именно правильную. Итак, слушаем. Наш фонд, фонд взаимопомощи World Money, название нашего проекта. Мы не проект Golden Ring, а именно проект называется фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Мы являемся инвестиционно МЛМ-проектом. И для того, чтобы стать партнером, пройти нужно регистрацию. Но не будем на этом останавливаться, а я зайду к себе в кабинет и продолжу дальше. Значит, какие есть у нас площадки? Значит, у нас на... Площадки о, есть в нашем фонде взаимопомощи World Money. Есть такие площадки. Именно это площадка, на которых вы работаете, именно Казахстан. Это площадка Голден Ринг. Это не фон, это не проект, а именно площадка Голден Ринг. Есть две площадки автопрограмма а, «Энергомини» и есть автопрограмма «Энерго». Но кроме этих автопрограмм у нас еще есть, а, а, а, есть такая площадка «Денежный рай». Есть такие две инвестиционные площадки. А есть на инвестиции на бизнес на Земле, который находится в городе Сочи и Адлере. Есть инвестиционная игра, сейфы от World Money. И 6 MLM-площадок. Это площадка World Money. Это площадка PD, это Golden Ring Mini, это выход на Golden Ring, это Golden Ring, Клевер мини и Клевер. Итак, у нас площадок, посчитаем сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать площадок. Наш фонд а, на сегодняшний день входит в десятку самых крутых проектов в интернете. А, так как у нас э, заработок не ограничен ничем, а вывод у нас ежедневно. Для вывода у нас подключены э, кошельки Perfect Money и Pair кошелек. А пополнение у нас подключена касса CasaFray. Итак, разберем именно те площадки, уважаемые э, э, партнеры из Казахстана, на которых вы работаете. Я перехожу на слайды. Смотрим внимательно маркетинг. Автопрограмма «Энергомини». Здесь, как вы видите, всего 5 столов. 4 рабочих стола и 5 стол. Именно зарплатный. С него идут хорошее начисления на баланс для вывода. Итак, у нас здесь чем хороша эта площадка? Тем, что нет привязки к первому столу. Вы можете начинать старт своего бизнеса с любого стола. Можно начинать даже с пятого стола. Активируйте за 12 тысяч, приглашаете первого партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Второго партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Третьего партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, у вас стол этот закрывается, и вам он не откроется у вас, а вам его нужно будет еще раз купить за 12 тысяч. Итак, если вы будете работать именно на, на этом столе, после каждого третьего партнера вам нужно будет покупать этот стол. Итак, следующий вариант, стратегия на этом столе. Итак, вы можете начать свой бизнес именно с четвертого стола. Это наш 6000. Пригласили первого партнера, вам сразу же 50% возвращается на баланс для вывода. Это 3000. А тысячи идет вашему спонсору. А за 2000 у вас открывается третий стол. Второй партнер. И третий партнер, это деньги 12 тысяч, они сплюсовываются, и у вас открывается пятый стол. Первый партнер пригласил себе, закрыл свой четвертый стол, пригласил три партнера. И переходит к вам, становится на это место. И приносит вам 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится к вам на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер – 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы всего лишь с тремя партнерами личники. Ваши три личники. И плюс у, есть личники и по три личника у каждого вашего, ну, ваша вторая линия тоже а, а, получается, у каждого по три человека. Итак, вы заработали 39 тысяч, да, 39 тысяч всего лишь, а, именно по этой стратегии. Дальше, следующая стратегия. По этой стратегии работают многие. И я тоже, у меня тоже в команде, мы тоже работаем именно по этой стратегии. А эта стратегия, чем хороша, что здесь очень быстро можно дойти до пятого стола. Итак, реинвест именно этого первого стола у нас предусмотрен по броне спонсора именно в этот стол. Вы активировали первый стол. Второй стол и третий стол – это половиной тысячи. Это не такие большие деньги, чтобы начать старт своего бизнеса. Первый партнер. Как только становится поставить первого партнера, вы звоните своему спонсору, и он вам, реинвест, выставляет именно сюда. Итак, вы одним партнером закрыли два места. Второй, первый партнер покупает второй стол, и покупает третий стол как только нажимает покупку второго, первого, первого стола второй партнер у вас закрывается этот стол и вы ваш клон становится сюда на это место как только делает покупку второго стола ваш второй партнер, у вас второй стол закрывается и ваш клон становится на это место. Ваш партнер покупает за 2003 стол. Итак, у вас закрываются полностью все три стола и открывается четвертый стол. Первый партнер пригласил, как и вы, два партнера. Это идет 2 на 2. И приходит, становится к вам на это место. И вы получаете 3000 на баланс для вывода. А за 1000, 1000 идет вашему спонсору. А за 2000 идет реинвест именно вот этого, третьего стола. И вы выставляете бронь под э, клона под своего. Или же у вас есть там третий, четвертый, пятый. Вы смотрите по своей структуре, кому помочь, какому э, партнеру. И можно выставить со своего кабинета именно э, кнопочку нажать ⁇ Занять ⁇ И ваш э, реинвест станет именно туда, куда вы выставили бронь. Итак, второй партнер закрыл свой, свои три стола и приходит к вам сюда, становится на это место. 6000 накопительный. Третий партнер точно так пригласил, как и вы, два партнера, и приходит, становится к вам на это. И со второго и с третьего приплюсовывается, и у вас открывается за пятый стол за 12 тысяч. Первый партнер закрыл свой четвертый стол и становится к вам на это место. И вы получаете 12 тысяч. Второй партнер закрыл свой Четвертый стол и вас приходит и становится к вам на это место, и получает 12, вы получаете 12 тысяч. Третий партнер, то же самое, и 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, за один круг вы делаете... 39 750 рублей. Можно делать не один круг, их можно 10, 20 за один день делать. Здесь я предупреждаю, есть обгон. Если вы будете сидеть и, простите за выражение, ковыряться в носу, то вас обгонят ваши же партнеры. Тем более, поэтому нужно быть активным. А если вы работаете по живой очереди, то, конечно, обгона не будет. А те, которые работают отдельно, здесь может быть обгон. Итак, разобрали эту площадку. Здесь эта площадка называется «Автоэнерго мини». Следующая площадка. На эту площадку составляет у нас 30 тысяч на этой площадке вы за один круг делаете 2 миллиона 400 тысяч, вы их можете забирать сразу же с кабинета, выводить по мере поступления на баланс, можете выводить, а можете оставить эти все деньги 2 миллиона 400 тысяч на балансе. И если вы хотите получить внедорожник за 2 миллиона 400 тысяч с нашим логотипом «Word Money», то вам нужно будет поехать в город Сочи и забрать этот автомобиль новенький. Итак, вы активировали первый стол а, за 30 тысяч. И как только приходит к вам, становится первый партнер, вам 30 тысяч сразу же на баланс для вывода. Вы с первого партнера возвращаете свои деньги. Второй партнер и третий партнер, они деньги приплюсовываются, и у вас дают они переход за 60 тысяч во второй стол. Итак, первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. И вам 40 тысяч на баланс для вывода. А 20 получает спонсор. Второй партнер и третий то же самое закрывают свои, свои, свой первый стол. И эти деньги приплюсовываются по 60 тысяч, и у вас открывается третий стол за 120 тысяч. Первый партнер закрыл свой второй стол, приходит, становится сюда. Второй партнер закрыл свой третий партнер. Это полностью день накопительный. О, деньги накапливаются для перехода на четвертый стол. 360 тысяч. Итак, первый партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится. Чтобы было вам ясно, приходит, становится на это место. И получаете вы 200 тысяч на баланс для вывода. 40 получает ваш спонсор. А вот 120 идет реинвест именно сюда, в, в, в третий стол. Вы можете выставить бронь под второго, помочь ему своим реинвестом, и плюс он два пригласил, и приходит, становится к вам на это место. 360 идет в накопительный. Третий партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. И вы со второго и третьего у вас приплюсовывается, и за 720 тысяч активируется Стол полностью выплаты. Итак, первый партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится на это место. 720 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится на это место. 720 тысяч опять на баланс для вывода. Третий партнер закрыл свой. Четвертый стол и приходит становится на это место. 720 тысяч на баланс для вывода. Итак, за один круг с малым количеством партнеров вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Пожалуйста, не, э, не, не портите, пожалуйста, маркетинг. Доносите, пожалуйста, правильную информацию до людей. Не надо делать такие ролики, тем более записывать и сбрасывать еще в чат и по чатам. Итак, Golden Ring. Golden Ring. Это, что хочу сказать, это самая моя любимая площадка, я ее очень сильно люблю. Итак. Здесь, можно, здесь нет привязки к первому столу. Здесь можно сразу а, начинать бизнес с 40 тысяч, со второго стола, а, если у вас есть желание. А так можно начать с 20 тысяч. Итак, вы активировали за 20 тысяч и пригласили к первого партнера. Первый партнер когда становится, становится по вашей броне. Вы первому партнеру выставляете со своего кабинета, чтобы стал второй. А прежде чем поставить второго партнера, вы звоните своему спонсору, чтобы он выставил вам реинвест именно в этот стол. Потому что у нас это место на каждом столе, первое нижнее место, Идет реинвест именно сюда предусмотрен маркетингом, именно в этот же стол. Поэтому прежде чем поставить, звоним спонсору. Спонсор выставляет реинвест, и ваш реинвест становится к вам же в это плечо. А вот когда вы выставили бронь под второго, и становится третий партнер, это может быть партнер первого, это может быть партнер второго. И у первого будет реинвест его, и вы обязаны выставить ему реинвест именно в его плечо. И вставите, вы получаете на баланс 20 тысяч на вывод. Итак, четвертый и пятый партнер, они вам дают двойную выгоду. Они закрывают вам ваше реинвестное плечо и плюс дают переход. За 40 тысяч во второй блок. Вы можете еще одну выплату здесь получить. Вы поставьте под четвертого бронь и поставьте сюда шестого партнера. А у четвертого будет реинвестное место. И вы выставляете ему со своего кабинета. И 20 тысяч опять на баланс для вывода. Вот. И следом идут за вами ваши партнеры, ваши реинвесты. Реинвесты ваших партнеров, все идет по одному сценарию, маркетинг у нас не меняется. Итак, 25 тысяч на баланс для вывода, а вот 20 тысяч с реинвеста первого партнера, они приплюсовываются к четвертому, к пятому партнеру, и за 100 тысяч открывается у вас а, третий блок. А под четвертому можно выставить бронь и поставить шестого. У четвертого опять будет реинвестное место, и вы получите опять 20 тысяч на баланс для вывода. Не надо делать вниз вареную колбасу и выжимать с, одной, с одного стола по 60 по 80 тысяч. Не надо. Просто вы потом запутаетесь. Получили две выплаты и двигайтесь сюда именно на этот стол, где у вас будет под 100 тысяч с каждого партнера. Итак, приходит к вам первый партнер. Второй партнер это реинвест по броне спонсора. А под второго поставили третьего. А у первого будет это реинвест. И вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 тысяч идет. Просто денежный рай. Это пассивный доход на площадке World Money. 10 клонов летят на первый стол. Один клон за 5000 летит на четвертый стол на площадку World Money. И 50 клонов летят на площадку Pd Если они у вас не активированы, то они у вас активируются автоматом. Итак, четвертый партнер становится. Вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый партнер 100 тысяч на баланс для вывода. А вот под э, э, 4 можно выставить бронь 6. у 4 будет реинвестная. И опять 100 тысяч на баланс. И так до бесконечности. Огромная просьба. Уважаемые наши а, партнеры, наши коллеги из Казахстана, мы вас очень уважаем, будьте очень любезны, не меняйте наш маркетинг. У нас маркетинг нет такого маркетинга нигде в интернете, так как он придуман именно, а, взят из головы нашей администрации, нашего Дениса. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете всегда позвонить мне на WhatsApp, можете позвонить в Телеграм, можете позвонить мне на Skype. Я сделаю для вас презентацию отдельно. И огромная просьба, пожалуйста, каждый день у нас идут вебинары. У нас есть школа, которая проводит, третий спикер обучает новых партнеров, которые еще пришли только в интернет, еще ничего не знают. Она обучает полностью от А до Я как зарегистрировать страничку свою и так далее. Вплоть до того, как а, делать рекламу на, на каких площадках. А, пиарить, а, развивать свою страничку, пиарить свою реферальную ссылку. Итак, я надеюсь, что больше таких роликов э, я не увижу в интернете, я не увижу нигде. Пожалуйста, удалите этот ролик, который записала я не знаю кто, и будьте добры, разбросайте мой ролик по всему вашему, по всей вашей ветке. Именно по этому маркетингу мы, наш не только мы, а полностью наш фонд работает. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.